Божественное спокойствие наполняет мою душу, и божественная любовь насыщает все мое существо. Бог меня защищает, направляет и способствует моему процветанию, и его исцеляющая любовь идет от меня к моим клиентам. Все те, кто приходят ко мне, чтобы получить мои услуги, испытывают радость и благодарность. Бесконечное божественное присутствие наполняет мою работу. Я благодарю Бога за бесчисленные богатства, которые приходят к моим клиентам и ко мне. Божественное спокойствие не сходит на меня, и я доверяю Богу. Я доверяю своему подсознанию привести ко мне клиентов, нуждающихся в моей работе. Я беру на себя полную ответственность за свою жизнь. Я беру на себя полную ответственность за потребность в клиентах. С сегодняшнего дня я решаю стать магнитом для моих денег. Я выбираю любить и принимать себя. Я люблю свою работу, и я готова поделиться моими талантами с миром. Я ценю то, что я делаю. Я выбираю притягивать клиентов. С данного момента. С сегодняшнего дня я выбираю уважать себя. Я выбираю уважать людей. Я выбираю быть магнитом для моих клиентов. В моем городе, в моей стране и во всем мире много людей, кому нужна моя работа. И у них есть деньги, чтобы оплатить мою работу. Я знаю что есть много людей, нуждающихся в моей работе, и я разрешаю себе их найти, я разрешаю им найти меня. Я выбираю быть магнитом для клиентов, я выбираю глубоко и полностью любить, уважать и принимать себя и всех моих клиентов. Я выбираю быть магнитом для моих клиентов, я разрешаю себе быть магнитом для клиентов, мне нравится работать с клиентами. На этой планете миллиарды людей, и многим из них нужна моя работа. Я очищаю все, что мешает им найти меня. Мои клиенты где-то рядом, люди, которым я окажу свою услугу, люди, которые ценят то, что я им даю. Люди, которые с радостью заплатят за мою работу, за мои услуги. Я разрешаю им появиться в моей энергии. Я открыто принимаю их. Я разрешаю клиентам прийти ко мне. Может, где-то внутри я не хочу этого. Возможно, я сама создаю блоки на их пути. И если у меня есть эти таланты, поделиться с людьми, я выбираю делать это в мире должны быть люди которым нужна моя работа я очищаю свой ум свое подсознание от слова не могу возможно в прошлом я боялась людей которые выбирали меня были заинтересованы в том что я предлагала энергетически я отталкивала их в душе я чувствовала, что они слишком близко я очищаю любую причину. Я очищаю на всех уровнях, очищаю идущие из прошлого, все преграды, все блоки, мешающие приходу клиентов в мою жизнь. Я убираю любой страх привлечения клиентов. Я позволяю себе радостно предлагать свои услуги, я становлюсь притягательным магнитом для клиентов. В моем теле, моей душе, в моем разуме с сегодняшнего дня я с радостью предлагаю свои услуги и разрешаю людям стать моими клиентами и достойно оплачивать мою работу. Благодарю Всевышнего за каждого клиента, пришедшего ко мне». Я благодарю Всевышнего за все деньги, которые я получила, получаю и буду получать от моих клиентов. Я благодарю Всевышнего за все деньги от моих клиентов. Чем больше дают мне люди денег, тем больше они богатеют. Благодарю.